Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. Сегодня расскажу о весеннем равноденствии, которое наступит 20 марта 2022 года. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой Facebook, Instagram и телеграм канал. Ссылки в закрепленном комментарии. В связи с военным конфликтом сейчас нет возможности регулярно записывать видео, но в социальных сетях я пишу о каждом астрологическом событии. 20 марта в 1734 по киевскому времени солнце входит в знак овна начинается новый астрологический год или весеннее равноденствие это пятый солнечный день и 18 лунный с восходом солнца 21 марта в 559 утра начинается отсчет первого солнечного месяца каждый из которых всегда равен 30 дням, поскольку в году 12 месяцев Оставшиеся 5-6 суток, зависит от того, высокосный год или нет, перед весенним равнотенствием, носят название нулевых дней. Условно эти 5-6 суток – солнечный месяц. Это всегда тяжелый период. Подавленность или чувство угнетенного состояния может спровоцировать проблемы со здоровьем, сложности во взаимоотношениях. Наша жизнь очень сильно связана с годичным циклом движения Солнца по эклиптике. То есть это знаки зодиака. Дуги эклиптики каждая по 30 градусов. Первый восход после перехода Солнца в знак Овна приносит воодушевление. Транзит Солнца по Овну связывает с... С такими значениями, как бодрость, лидерство, искренность, целеустремленность, самостоятельность, прямолинейность и импульсивность. Овен является знаком мужества, физической силы, энергии борьбы. Ингрессия Солнца в Овен соответствует началу весны и, по аналогии, принята в астрологии началом зодиака. Это точка 0 градусов овна, относящаяся к знак этот знак относится к стихии огня солнце вовне имеет статус экзальтации начинается пробуждение природы от зимнего сна увеличивается продолжительность светлого времени суток повышается температура все это наиболее ярко характеризует огненную стихию весеннее равноденствие запускает процессы обновления в природе является первичным импульсом, который дает вдохновение. Люди становятся активнее, позитивно смотрят на окружающий мир. Овен первый знак. его еще называют ребенок зодиака. В день весеннего равноденствия все живое возрождается вновь, оживает и развивается. Продолжительность дня и ночи одинаковые, после чего день становится длиннее ночи. Природные ритмы меняются, появляется прекрасная возможность очиститься от отрицательной энергии, навести порядок в эмоциональной и духовной сферах жизни. Также впустить в свою жизнь переменной, открыть себя для нового, светлого, прекрасного. Украине весеннее равноденствие 2022 года принесет кардинальные изменения, поскольку это событие включает энергии восьмого астрологического дома гороскопа Украины, характеристики которого — трансформация, глубокие преобразования, возрождение в новом качестве. Луна в гороскопе Украины в Водолее, а транзитная луна в момент перехода Солнца в Овен находится в тридцатом градусе знака Зодиака Весы. Символический, гармоничный аспект по знакам жизнерадостной воздушной стихии водолей и весы поможет выйти красиво из самых сложных и неудобных ситуаций. Дипломатия, привлечение союзников, разговоры и взвешенные решения вытесняют воинственность, агрессию, ненависть. Влиянием ночного светила подвержены абсолютно все люди, так как это ближайшее к земле небесное тело. Положение в последнем градусе указывает на завершение, прежде всего, социальных конфликтов. Чтобы максимально эффективно воспользоваться благоприятным потенциалом весеннего равноденствия, необходимо мыслить критически, соблюдать дисциплину, учитывать интересы всех заинтересованных сторон. Луна в весах помогает найти компромиссное решение, снизить градус напряжения путем мирных переговоров. В третьей декаде марта можно ожидать видимые сдвиги в сторону завершения военного конфликта. Весеннее равноденствие 2022 года еще больше усилит потребность украинского народа защищать интересы своей нации, обрести свободу и независимость. К середине апреля 2022 Украина сбросит с себя тяжкое бремя избавиться от наследия прошлого. Произойдут резонансные события которые определят внешнеполитическое положение Украины. Внимание всего мира будет направлено в сторону нашей страны. И Украина в скором времени займет достойное положение среди других государств. В третьей декаде марта начнутся глобальные процессы. Это период зарождения новых идей социального, экономического и политического развития многих стран. Модель управления, влияния и власти будут кардинально отличаться от того, что было до 24 февраля 2022 года. Примечательно то, что на момент весеннего равноденствия в этом году нет ни одной ретроградной или стационарной планеты. А это значит, что в ближайший астрологический год исчезнет большинство препятствий и внешних ограничений. Вселенная дает нам возможность преобразить свою жизнь. Открываются нужные двери. Значительно упрощается процедура пересечения границ с другими государствами. После военной агрессии со стороны России Украина поднимется и уже даже поднялась в рейтинге сильнейших армий мира. Теперь украинцам быть престижно. Уже в скором времени Украина будет европейской, процветающей и сильной державой. Друзья, в связи с тем, что многие люди вынуждены сейчас принимать решение уезжать из Украины или остаться, поступает много вопросов по этой теме. Но важно понимать, что общий гороскоп не может заменить индивидуальную консультацию. Я работаю, вы можете ко мне обратиться, и мы разберем перспективы конкретно для вас и вашей семьи. Найдем оптимальное решение, полезное для всех. Сейчас особенно актуальны вопросы профориентации как школьников, так и взрослых. Астрологический прогноз, натальная карта или гороскоп взаимоотношений. Кому нужно, обращайтесь. Контакты на главной странице и под видео. Очень важно в день весеннего равноденствия находиться в добром расположении Духа, в хорошем настроении, так как даже собственные мысли могут оказать влияние на судьбу. В день весеннего равноденствия Меркурий, планета мышления и коммуникации в соединении с сильными планетами Юпитером и Нептуном. Пришло время для познания истины, раскрытия тайн, разоблачения интриг. Категории давно устаревших знаний больше не приносят желаемых результатов. Весеннее равноденствие — ритуальный день для многих народов и религий мира. Это время равновесия, света и тьмы, после чего свет берет верх. Природа пробуждается от зимнего сна. Энергии стихий, огонь, вода, воздух, земля невероятно сильны вечером 20 марта и утром 21 марта. Эти дни обладают мощным энергетическим потенциалом. Постарайтесь встретить рассвет 21 марта, поприветствовать Солнце, написать на листе бумаги свои желания. Весеннее равноденствие и солнечно-лунные циклы имеют большое значение в христианстве. Каждую весну христиане ожидают главный церковный праздник, посвященный воскрешению Христа — Пасху. Для того, чтобы вычислить дату православной Пасхи, нужно знать, когда первая полнолуние после Дня Весеннего Равноденствия. Пасха отмечается в первое воскресенье после этого, а в 2022 году произойдет 24 апреля. Католики отмечают ее на неделю раньше, 17 апреля. День Весеннего Равноденствия, а точнее первый рассвет после того, как Солнце пересечет нулевой градус Овна, Означает возобновление жизни на Земле. Есть много ритуалов и традиций, отражающих приход весны. В языческой культуре встречают весну, торжественно сжигая чучело зимы. Это магическое время, полезно проводить его с родными, близкими людьми, с единомышленниками. Сила позитивной коллективной мысли облегчит процесс движения к победе, поможет в реализации целей. Вечер 20 марта достаточно напряженный, может проявиться существующий внутриличностный конфликт, но при этом он помогает познать самого себя, способствует мобилизации своих ресурсов для преодоления препятствий в процессе развития. Возможно возникновение обстоятельств, при которых необходимо будет преодолеть себя, свою инертность. И если сможете это сделать, то это первый шаг к успеху. 21 марта энергии двух источников жизни, Солнца и Луны, очень сильны. Кроме того, что Солнце имеет статус экзальтации в Овне, так и Луна в Скорпионе в статусе. Падений. но даже негативный статус ночного светила это все равно мощная энергия главное воспользоваться ею правильно в этот день возможны трансформации судеб масс людей но нужно понимать что процесс идет через кризисы и потрясения после того как луна выйдет из скорпиона с 23 марта радостных и счастливых дней станет все больше и больше Весеннее равноденствие — это время силы, ключевая точка года. День связан с астральным очищением, то есть с нравственной чисткой души, совести. Полезно в этот день зажечь свечу или лампаду, посидеть у костра или разжечь камин, провести ритуал со стихией огня, а также поблагодарить солнце.